Мне тут предъявляли претензии, что я постоянно говорю не звонит, а звонит. Ребятки, вы так до сих пор и не поняли, где находитесь. Это мой канал, и здесь правильно говорить именно так, как это делаю я, а не так, как пишете вы. Поэтому всех, кто учит меня грамматике, я отправляю в баню на вечное перевоспитание и обучение культуре общения со старшими по возрасту, по званию и по должности. Я вам невежливый помощник Патрушева который будет 45 минут ездить по ушам каким-то лохам. Или лохам. В общем, прежде чем с меня что то требовать и тем более чему-то меня учить, советую подписаться на что хотя бы на один американский доллар, кнопочка есть под видео, а уж потом предъявляйте претензии, иначе вы просто рискуете навсегда исчезнуть из моего поля зрения. Доллар в месяц – это конечно немного но он сильно замедляет скорость моей отрицательной реакции на всякие глупые замечания.